Всем здравствуйте! С вами Ольга Разуманян и фонд взаимопомощи world money Наш фонд является инвестиционно-МЛМ-проектом, основан 7 декабря 2019 года, Основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. А Наш фонд – это рабочие места. И социальная значимость нашего фонда в том, что мы э, даем зарабатывать людям, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, э, осуществить свою мечту. А мы охватываем огромный пласт населения – нетрудоспособного, пенсионного,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 и рабочее место убрано, твои знания у тебя в голове. И ты можешь в любом месте, в любое время, в любому встречному показать и рассказать о нашем фонде, показать и как рассказать, как работает наш маркетинг, и в итоге получить за это нового партнера. И, конечно, получить деньги на баланс для вывода. Деньги у нас идут от партнера к партнеров. Все сто процентов сеть. Нет никаких отчислений ни на развитие фонда, нет отчислений никаких админов как в других проектах. Для того, чтобы стать партнером нашего фонда, вам, конечно, нужно пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. Единственное, что у нас, регистрацию нужно подтверждать через вашу почту. Регистрация, вывод денежных средств и перевод между партнерами внутренний у нас подтверждается через почту. Поэтому почту, прежде чем указать при регистрации, проверьте, рабочая ваша почта или нет. Итак, вы зашли на свою почту, подтвердили регистрацию, сайт перегрузился, и вы оказались в вот в таком кабинете. Первый, что нужно сделать в первую очередь? В первую очередь вам нужно, ребята, конечно, заполнить профиль. Профиль у нас заполняется, как и во всех компаниях, и во всех проектах, начинается всегда с аватара. Установите, пожалуйста, свой аватар. Как только придет, выбираете файл со своего компьютера, как только приходит у вас код от вашей фотографии именно вот сюда на это место, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». Следующий шаг – это нужно прописать полностью ваш профиль. Это указать ваш скайп. Если нет скайпа, пожалуйста, укажите Telegram. Укажите, пожалуйста, пропишите свой, свою страничку в ВК. Укажите, пожалуйста, свой номер телефона. И, конечно, здесь в этом разделе нужно прописать свои кошельки. Будьте очень внимательны, потому что это ваше заработанное денежное средство, куда вы будете выводить. Мы работаем на рублях. Вывод у нас на Perfect Money. Ставите с кабинета в рублях, а на Perfect Money вам приходит в долларах. На паер кошелек у нас приходит в рублях. Итак, какие есть у нас площадки? А площадки у нас есть такие, как Денежный рай. А Это площадка, что хочу сказать, для тех, кто, кто еще не умеет приглашать. А здесь на этой площадке можно научиться приглашать. А на ней много вы не заработаете, но и деньги потерять невозможно, которые вы или 250, или 500 положите. Ну, это уже по, по вашему желанию, на какой с какого стола вы будете делать старт вашего бизнеса. Итак, у нас две автопрограммы, шикарные две автопрограммы, программа «Энерго» мини и автопрограмма «Энерго». На этих площадках, ребята, очень шикарные заработки. А вот на этих площадках вы станете миллионером. Следующая у нас площадка – это инвестиционная площадка, Сейфы от игра сейфы от World Money. Здесь можно инвестировать с 500 рублей две с половиной и восемь тысяч и пять вернее, здесь невозможно инвестировать во второй и в третий сейф без первого. Здесь есть привязка к первому сейфу. Поэтому если вы будете инвестировать, например, в первый и второй, первый и третий. Первый сейф идет в обязательном порядке. Итак, и следующие наши 6 любимых, 6, 6 прекрасных MLM-площадок. Это площадка World WorldMoney. Здесь вы за один круг делаете 86 тысяч, и за 20 тысяч у вас активируется автоматом а, площадка Golden Ring. Это первые ворота на нашу шикарную площадку, выход а, на Golden Ring. А, на площадке PD здесь можно старт делать, а, нет привязки к первому столу, здесь можно стартовать с любого стола, там всего 4 рабочих стола, это а, бинар. И пятый стол – это стол выплаты. Стартовать можно с любого стола, делать старт вашего бизнеса и приглашать именно с того стола, с которого вы начали свой старт. За один круг вы делаете 3 800, она небольшая маленькая площадка, и за 1000 рублей у вас идет активация площадки на World Money работая здесь активно на этой площадке, вы будете активно продвигаться по площадке Бортмани. А если кому интересен и маркетинг этих площадок, зайдите ко мне, пожалуйста, на YouTube-канал и посмотрите маркетинг. Итак, следующий у нас площадка Golden Ring. Это у нас вторые ворота на нашу шикарную площадку Golden Ring. А, здесь можно сделать старт, через удвоитель за 2000, но можно в два раза сократить количество приглашенных партнеров и сразу же миновать удвоитель, и становиться сразу же в первый блок. Здесь два рабочих стола, вы будете постоянно крутиться на этих двух столах и выходите ваши партнеры, вы выходите ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, все за вами идут на эту площадку Golden Ring. Будете получать постоянно по 10 500 и плюс вы будете получать пассивный доход по двум каливерам на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Это «Клевер мини» и «Площадка клевер». Если вам интересны эти две площадки, их можно активировать отдельно. Вход на эту площадку «Клевер мини» составляет 300 рублей. А с двух лепестков за один круг вы делаете 18 750 рублей. А на площадке «Клевер» здесь вход 3000 а за один круг вы делаете 187 500 рублей. Хорошие площадки и с очень хорошим доходом. Также вы будете получать здесь за три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение, шикарное, кстати, реферальное вознаграждение на втором лепестке, ребята, вознаграждение реферальное две с половиной тысячи за каждого партнера. Поэтому я еще не встречала в интернете, я более 10 лет ну такого, таких реферальных вознаграждений за каждого партнера я еще не встречала. Поэтому те, кто любит очень реферальное вознаграждение, добро пожаловать на эту площадку. Итак. В разделе «Партнеры» отображаются партнеры до пятого уровня. И можно посмотреть, на какой площадке у кого какого партнера активирована площадка. И здесь же ваша реферальная ссылка находится. В разделе «Промо материалы» есть у нас баннеры, есть картинки и есть слайды. Кто желает, пожалуйста, скачивайте, устанавливайте и пользуйтесь. В разделе «Финансы» У нас отображается, сколько вы пополнили, сколько вы заработали, сколько вы вывели и какой баланс у вас на сегодняшний день в кабинете. Итак, начну я сегодняшнюю презентацию именно с того, что, ребята, ну, открыла я автопрограмму «Энергомини», но я хочу... Сегодня с вами поговорить о том, что наша очень больная, наболевшая тема – это, конечно, я не умею приглашать. Ребята, я устала ответить этих от этих слов, устала от этого от этих предложений, от этих, то, что, ну, как можно не уметь приглашать, вот, я, я даже не представляю, ну, я ж тоже пришла в интернет более 10 лет, я тоже не умела приглашать, но я же научилась, ну, у меня было желание быстрее, мне деньги были нужны еще вчера, Значит, вам деньги не нужны, если вы не хотите учиться. Сейчас в открытом доступе в интернете столько обучения бесплатного. Пожалуйста, вы на, у, учитесь. Есть на YouTube-канале море роликов. Пересмотрите. Хотя бы по два, по три ролика осмотрите в день. Учитесь. Учитесь, учитесь. Нет бизнеса в интернете без приглашений. Ну, вот, честное слово, у меня сложилось такое впечатление, что просто некоторые партнерам мешает корона которая у них на голове мешает приглашать ребята снимите свою эту корону поставьте ее рядом с, с клавиатурой и пусть она стоит рядом с вами но не у вас на голове вы пришли в сетевой маркетинг нет сетевого маркетинга маркетинге заработка без приглашений. Не верьте никому. Е, лента пестрит. А, заходите живая очередь, не надо приглашать. Да как кто ж будет за вас развивать свой бизнес? Сегодня меня моя партнер убила на, на повал. Я зашла в команду, говорит, я думала, что а, будем рабо, работать командой, а вы мне поставили всего лишь один перелив. Дорогие мои партнеры, я не могу вам постоянно ставить переливы. Я поставила один перелив и смотрела, через какое время и как вы работаете. Когда я зашла на страничку и посмотрела в ВК, да там нет о фонде ни одного слова. Так зачем же я буду ставить вам переливы? Вы работаете в других проектах, а переливы ждете в World Money. Простите. Простите. Может быть, я и резко говорю, но я говорю правду. Я понимаю, что замуж или вы не женились на... замуж не выходили за фонд взаимопомощи World Money, Но хотя бы имейте совесть претензии предъявлять своему спонсору о том, что поставила всего лишь один перелив. А на страничке нет ни одного слова о фонде. Как же вы научитесь приглашать? Ребята, а научение начинается только с того, учиться нужно писать посты, нужно делать рекламу учиться, записывать ролики, разговаривать в мессенджерах, а только голосом в скайпе, в мессенджерах, на телефоне вы будете отрабатывать, нарабатывать опыт. Опыт приходит с годами. А если вы сейчас не хотите даже сдвинуться с места, Встаньте, посмотрите назад. Сзади только попа и больше ничего. Досмотрите да вы вперед. Не надо делать шаги назад, делайте их вперед. Каждый день пусть вы не делаете небольшие шаги, но делайте их хотя бы по маленькие шашки, чтобы продвинуть свой бизнес. Вот поэтому, ребята, я в команду свою не хочу брать. И никогда больше после этого случая я на 500 рублей, на 200, там, на 300 рублей я никогда не брала, а это сжарилась, взяла. Я думала, что вы будете, простите, работать. А вы не работаете. Вы вложили 500 рублей, и все, и забыли. А я вам поставила партнера своего. Снимите свою корону, научитесь приглашать. И у вас просто вот так вот на лбу написано. Я лентяй. А на груди не хочу учиться приглашать. Но хочу денег. Ребята, деньги приходят только от ваших действий. Если у вас ноль действий, то и денег в кармане ноль. Пока у вас рост закрыт, и в кармане у вас будет постоянно пусто. Я прошу просить, если я очень резко сказала все это. Но теперь давайте перейдем к нашему маркетингу. Площадка, я, мне она очень нравится, автопрограмма «Энерго-мини». Здесь можно старт делать с любого стола. Здесь нет привязки к первому столу. Итак, я за то, что на первый стол на 500 рублей, я даже и разговора не буду говорить на своих презентациях. все нет хочет, пусть берут ко мне в команду на 500 рублей не заходить. Итак, я сегодня буду показывать вам именно расскажу, как можно быстро начать заработать вот на этой площадке быстро-быстро-быстро деньги. Итак, вы заходите на четвертый стол на 6000. Это не такая большая сумма. Вы несете по 200, по 300 долларов а в инвестиционные хайпы, влаживаете, а они проработали, работают месяц, два, от силы три, и все, и скам, и скам, и тю -тю ваши денежки. А вот сюда вложить 6 тысяч, и с самого первого партнера пригласить, и вам сразу же 3000 возвращается на баланс для вывода. 1000 идет спонсору, а за 2000 у вас автоматом активируется третий стол. Вы не платили 2000 за это. Итак, вы, вам открыл э, партнер первый, вы получили 3000 на баланс для вывода, он открыл вам своими деньгами за 2000 вам третий стол, и плюс еще э, получил вознаграждение ваш спонсор. Второй партнер приходит и третий партнер. Это идут накапливаются деньги и, и на 12 тысяч у вас. И идет активация пятого стола за 12 тысяч. Итак, первый партнер пригласил три партнера, закрыл свой этот четвертый стол и приходит, становится к вам на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл. Приходит и становится к вам на 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл вам 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, сколько вы заработали? Вы заработали 39 тысяч. Посчитайте. 750 рублей это вот они, они. А с, со, со второго стола. А так вы заработали всего лишь с тремя партнерами. 3 на 3 идти, вы заработали 39 тысяч. Шикарная возможность, шикарная возможность, шикарный бизнес. Увидели вы где-нибудь здесь отчисления на развитие фонда, отчисление админу, да нет. Если вы, например, хотите быстро получить здесь 12 тысяч, а у второго партнера только 2 человека, да помогите ему, поставьте ему третьего человека. И он придет, станет к вам и принесет к вам 12 тысяч на баланс для вывода. Точно так и третьему. Увидели, что этот третий партнер, он, э, если он не рабочий, не пригласил ни одного человека. И не надо ему приглашать, и не надо ему помогать. Вы помогите четвертому. У четвертого уже один есть, а вы помогите ему, поставьте еще одного, он сам еще одного поставит. У него стимул, стимул будет. И он не третий станет, а четвертый станет к вам сюда и тоже принесет вам 12 тысяч на баланс для вывода. Все рефералы, которые регистрируются по вашим ссылкам, именно ваша первая линия, они приходят к вам, становятся к вам на ваши столы, открываются у них, они делают покупку у вас. И вы получаете за это деньги. Они вам приносят один раз. И один раз он пришел, встал на этот стол, и, и больше он к вам не возвращается. Первый партнер. Все. Он работает дальше только со своими людьми, со своими партнерами. Вот это командная работа. Там можно помогать тоже. И второй, и третьей линии. Итак, следующее у нас а, это... Автопрограмма Энерго. Это наша шикарная миллионная площадка, где здесь вы станете миллионером. В два счета, ребята. Вход здесь 30 тысяч. Как войти на эту площадку бесплатно? Объясняю. Вам очень хочется вы пригла... рассказали об этой площадке, вы привели на вебинар своего там друга или подругу, да, очень хочется, очень хочется войти. Это то... также тоже может и ваша подруга зайти. <coughs> Но если она тоже приведет с собой подругу, которая тоже хочет зайти на эти 30 тысяч, у нее есть эти 30 тысяч. Ну, допустим, что а, ваша подруга пришла, мы с подругой пришли и посмотрели вебинар, посмотрели маркетинг. Да, здесь очень хорошо можно заработать. Здесь можно заработать на квартиру. А, а жилье – это самая актуальная тема а у всех на слуху, у всех на виду. Потому что все, особенно молодежь, им очень хочется иметь свою отдельную квартиру. А вот здесь, вот, ребята, есть шикарная возможность. Заработать. Вы заработаете, за если потрудитесь за 2-3 месяца, вы заработаете себе квартиру. Поверьте мне. Итак, ваша подруга зарегистрировалась по вашей ссылке, пополнила кабинет на 30 тысяч. Вы звоните своему спонсору. Спонсор звонит нашему админу. Ваш вам админ переводит на кабинет 30 тысяч вы активируете эту площадку следом за вами активируется ваша подруга вам падает на баланс для вывода 30 тысяч ну естественно денис списывает забирает свой ваш долг и вы получается зашли бесплатно на эту площадку следующий второй и третий партнер здесь дают переход вам во второй стол за 60 тысяч. Здесь закрыл первый стол этот первый партнер и приходит, становится к вам на это место. 40 тысяч на баланс для вывода, а 20 идет вашему спонсору. Второй партнер закрыл и пришел стол на это место. И третий партнер закрыл. Эти два партнера, они вам дают переход в 120 тысяч в третий стол. Итак, первый партнер закрывает свой второй стол. Приходит, становится на это место 120. Приплюсовывается ко второму партнеру. Приплюсовывается к третьему. И у вас за 360 идет активация четвертого стола. Не думайте, что это так а, долго. Нет, ребята, это очень быстро. Если вы будете активно работать на этой площадке. Итак, первый партнер закрыл свой Третий стол и приходит, становится на это место. И вы получаете 200 тысяч на баланс для вывода. 40 получает ваш партнер, спонсор. А за 120 у вас идет реинвест этого стола. Вы можете поставить, выставить бронь под второго или под третьего, помочь им. И ваш реинвест, который за 120 тысяч, он у него закроет и второй партнер придет. И станет к вам сюда, на это место. И 360 приплюсовывается к третьему партнеру. И за 720 у вас активируется пятый стол. Итак, первый партнер закрывает свой четвертый стол. И приходит, становится на это место. 720 на баланс для вывода. Второй партнер закрыл. Приходит, становится на это место. 720 на баланс для вывода. Третий партнер. 720 на баланс для вывода. Итак, вы заработали сколько, ребята? 2 миллиона 400 тысяч. Вы можете поехать забрать, если вам нужна машина новенькая, внедорожник. А за 2 миллиона 400 тысяч вы можете поехать забрать в город Сочи этот с нашим логотипом, этот недорожник. А так вы можете, пожалуйста, выводите. Пришли вам деньги на баланс для вывода. Ставьте на вывод, выводите. Это ваши честно заработанные деньги. Деньги должны храниться у вас дома в сейфе. Пожалуйста. Собрали все 2 миллиона четыреста. Нужна квартира. Вы купили себе квартиру. Вот такой вот наш фонд денежный, ребята. А те, которые а, еще не зарегистрировались, а те, которым нужна работа, а, которые хотят зарабатывать, которые хотят научиться зарабатывать, ребята, учитесь, учитесь и учитесь. Учитесь приглашать. Везде приглашения в, во всем интернете. Нет нигде без приглашений бизнес вы не построите. А, учитесь приглашать, учитесь, ночами смотрите. А, я, было время, я спала всего лишь по два часа, а я училась и читаю, и по сей день я читаю умные книги ночами. А, а без а, знаний в интернете делать нечего, ребята. Итак, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Добро пожаловать в наш фонд.